Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Политинформания». Радиостанция «Народная волна Чикаго». Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня никакой политики, ни экономики, ничего. Сегодня мы говорим о театре и кино. И наш собеседник, замечательный российский актер Павел Деревянко. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, ребят. Привет, привет. Вечер. А, Павел, а... Во-первых, большое спасибо, что вы нашли время для этой беседы, потому что такой актер, конечно, для нас это большая удача побеседовать с вами. Вот если вы сыграли в огромном количестве фильмов, причем абсолютно разные образы, серьезные, интересные, но если произносить Павел Деревянко, это всегда такой беспринципный и очень обаятельный герой. Вы как относитесь к такому герою? — К беспринципному и обаятельному? — Да. — К обаятельному — хорошо, а к беспринципному — ну, нет, все таки это, это образ из кино. Я, на самом деле, очень принципиальный и, и совсем не похож на моего Славика, если вы об этом... — Ну, это Славик. тоже, да. — да мы и, еще Не говори неправду. — У вас матерство можно ругаться, нет? Матом можно. Можно ругать да. Можно на, на мы э, сделаем э, исключение. Легкий лё, легкий такой мат. Вы э, я удивился, честно говоря. Я знаю, кстати, хорошо ваше творчество, но все-таки удивился. Вы много раз играли в классике. Это на сцене выиграли Башмачкина, дядя Ваня, три сестры. Это все постановки у Кончаловского, у достаточно серьезного режиссера. Он даже великого режиссера. Великого режиссера, который очень избранно берет артистов. А и в кино также выиграли и Башмачкина, и... Ну кто-то еще да Смердяков. Смердяков а как вам удаются вот такие образы и насколько для вас э, серьезно вот играть именно в классике важно важно да как удаются не знаю способность видимо есть какая-то перевоплощение для меня очень важно играть в классике и очень важно особенно последнее время играть серьезные роботические роли. И совсем последнее время, последний год, наверное, мне хочется мерзавцев воплощать. Всяких, всяких обаятельных и настоящих мерзавцев. Вот, допустим, мой последний фильм, называется он подельник его еще практически никто не видел, за исключением тех, кто были на Кинотавре. Он был на фестивале, и, собственно, за него я получил... Вот как раз у меня стол есть. Здесь всякие призы мои. Вот этот вот за лучшую роль в подельниках. Там я сыграл абсолютно зло. Вот. Ну и, по-моему, это ну, достаточно убедительно эм, было. То есть это вообще... я ничего подобного раньше... Эм, даже близко не, не играл. Но я надеюсь, это только начало. Вот, если касается... продло... Да, Павел, вот если продолжать эту тему, да, то вот, знаете, Дмитрий Нагиев, замечательный актер и великолепный шоумен, сыграл маньяка Чикатило. Я видел этот сериал, и надо сказать, во-первых, это было очень убедительно, и это было страшно. Существуют ли для вас принципы в кино, могли бы вы сыграть маньяка, я не знаю, там такого, как бы, при этом, чтобы это был, естественно, хороший сценарий, очень хороший режиссер и, естественно, команда, я имею в виду и актеров, которые окружают. Или есть принципы, на которые вы не пойдете играть определенных героев? Достаточно долгое время э я для себя так определил, это где-то было лет, наверное, 8 назад, даже да, лет лет 8-10 назад, что маньяков я играть не буду. Особенно тех, кто там убивает ну, детей. Мне предлагали э настоятельно мне э -э Денис Евстигнеев. Э продюсер э, сериала «Мосгаз». Просто зажал меня буквально в углу. И очень хотел, чтобы я играл эту роль. Я тогда был против. сейчас, не знаю, будет зависеть от конкретного сценария, насколько талантливого он написан. Вот. Да. Но, знаете, это все этапы. Мерзавцы. И этап. Я имею в виду мерзавцы и злодеи. Все равно я, конечно, очень хочу, надеюсь, что так и будет. Если будет мне продолжать так же вести, как и везло э, до сих пор, э, все равно хочется, конечно, в свет идти. И для меня очень важно, э, если ты... Игра... Ну, вот, э, у меня совсем мало э, так, называемого, так называемого арта, Арт-кино, mm -hmm. да. Uh, ну, в основном этот арт, конечно, ну, просто чернуха беспросветная. К сожалению, так. А мне очень важно, чтобы была какая-то надежда. Было искупление какое-то. Боль, луч света в конце, тоннеля. Для меня это очень важно. Свет. Вот. Так что, я думаю, там, через какое-то время будет будут светлые роли, совсем светлые. <свят> а недавно вышел фильм, сериал в бореньке чего-то нет. И сюжет таков, что значит люди снимают, даже вестер снимает кино. И он, ну вы знаете, вы там снимались в роли Камио Павла Деревянко, и они обсуждают, кого бы пригласить на главную роль с продюсером. И продюсер говорит такую фразу. «Давай пригласим деревянка. Беспроигрышный вариант». А режиссер говорит, да как его пригласишь? Он телефон меняет каждый день. А я, по себе знаю, я, я, да, да, я по себе знаю, что не меняли за последнюю неделю. Ни а... разу. Ни разу не менял вообще. Вот Как купил свой первый телефон... После своей, своей первой работы в кино в 2000 году э, ехали два шофера, э, я заработал 7 тысяч долларов, по-моему, э, тогда, и купил сразу себе телефон, вот который у меня есть по сих пор, собственно, ни разу не менял. А как насчет беспроигрышный вариант? Да, ХЗ, пускай продюсеры. На самом деле, ребят, на самом деле так и есть. Ну что там... Нет, я это понимал уже давным-давно. Что я без проигрыша вариант, мне нужен просто материал. На общих условиях абсолютно. И все. Но почему-то, почему-то, вот тут все как-то мимо проходило. Не знаю, я к этому достаточно долго шел, потому что предлагали ну, там много всякого всего. Вот. Хотя я продюсерам сразу говорил, проигрышного вариант, только дайте шанс, и все, ребят, и все будет хорошо. Павел, вот если говорить об актерской профессии, это довольно сложная, очень тяжелая профессия и зависимая. И вместе, и вместе, и вместе с тем многие молодые ребята после окончания школы значит, идут в эти училища и институты и стараются туда поступить, а потом стать знаменитыми. А вот а, как вы относитесь к системе Станиславского? Она до сих пор актуальна, эта система, или все-таки уже есть немножко какие-то другие подручные средства для актеров, которые можно использовать и в театре, и в кино? Станиславки это прекрасно. Основа основ. Но мне все равно ближе система Михаила Чехова. Вот. Ну, впрочем, я, я не знаю, я не могу так сказать а, нас, точно, ш, а, что мне ближе Станиславский. Нет, ну Чехов однозначно, да, однозначно Чехов ближе, но а, просто как-то это последнее время все это вместе сложилось в какую-то свою систему, я, я не знаю, могу ли я так назвать это, системой своей. Ну, в общем, ребят, это все такой э, масштаб такой, знаете. От, от, от внешнего к внутреннему и наоборот. Ну, вам лично это помогает в работе, допустим, использовать систему или Михаила Чехова, или Станиславского в каких-то случаях? Я уже так давно, я в институте это все делал, формулировал для себя. Сейчас... Сейчас как-то я двигаюсь сам как, как Бог пошли. Много вариантов. Вы, да. э, вот мы все время идем по вашему творчеству, оно очень многообразно, но интересная вещь, вы играли много исторических э, личностей, личностей, э, я делаю акцент на этом, э, это был и Нестор Махно в очень хорошей э, сериале, фильме э, про Нестора Махно, Петра Третьего вы играли, что майор майор, Фомин, в майор Фомин в Брестской крепости Аттила А что для вас А вот вопрос в чем а Почему-то Вы не играли Ленина Хотя по фактуре Как мне кажется Вы очень подходите Образ этого исторического лица а Мы видели Стычкина, Евгения Стычкина И Евгения Миронова, Евгения Миронова А вот как насчет вас? И вот исторические лица. Насколько вам интересно это? Александр Цикало, э, продюсер, э, я не помню, как это, как это сериал назывался. там для Женя Стычкин сыграл Ленина. Вот. Мы, естественно, пробовались. И режиссер хотел, по-моему, чтобы я играл. Вот, но... Значит, я отгадал. Саша, Цик... да, Саша говорит, что... Ну, в общем, я, я не знаю, там как-то так получилось, что, ну, играл... ну, в смысле, это, это, это было круто, это было отлично, в смысле, ну, просто так получилось. Ленин был бы здоров. Мне очень нравится. Я обожаю перевоплощаться. Для меня вообще настоящий артист тот, который умеет перевоплощаться. Вот. Да, я это очень делать люблю очень люблю. А как насчет исторических личностей? Вот, Кого э, бы вы вот хотели сыграть? Кто вот... вам интересен по своему э, многообразию? Э, всю свою творческую жизнь молодую. Ну, ладно, мы знаем, сколько вам лет. Вы молодой человек. Я хотел, очень хотел сыграть Пушкина. Пушкина, сукиного сына. Эм, не то, что я в Гоголь там какую то пищу играл, а настоящего сукиного сына. Вот такого. И обаятельного, и, и, и мерзавца, и ну, такой, и имерский он был. Он же такой, Дуйлян был, хлыщ, бабник, и, и все, все, все такое. Вот. Правда. Правда, там, правда. Мне, мне нравилось, как. как Сереж Безруков это все делал, ну, это все немножко, ну, так вот, сладковато, что ли, было, вот, а хочется, ну, характер, он же, ну, не только из хорошего состоит, и все, мы знаем, гении, имели кучу пороков, и разные проявления характеров были, вот, так что, как-то так. А Нестор Махно, как вам вообще нравится, как личность? Ой, классный мужик был, классный. Ну, вы да. вы что-то о нем узнали дополнительно во время работы над образом а, того, что, ну, например, не говорилось в советской историографии? Так, собственно, а, до того, как я сыграл в девять... 9 девяти жизнях Нестор Махно, я, собственно, знал тоже практически, что и все советские люди, что это был анархист ярко выраженный, все они там переодевались, юбки какие-то, у него там анархия, мать, порядка, грабили, убивали и все такое прочее. Он ну, совсем не такой был мужик, у него была жуткая дисциплина, вот, и он своих замародерств он расстреливал, и очень талантливый был мужик. Ну что сказать, просто по, по, по всем статьям. Просто очень ненавидел он э, белых, очень э, с красными, там красного его, его два раза объявляли незаконно, все равно он как-то с ним больше контактировал, чем они его все-таки освободили, э, чем с белыми. Если бы он ну, не, не, не, не, не хотел, как как он, он хотел я, Украину как независимую я уже не, это так давно было блин это было если бы он скопировался если бы он скопировался с белыми то еще может быть история была бы немножко по-другому да написано Павел, вот а, как в Америке, так и в России, да, есть такое понятие, как кастинг. Многие актеры популярные, которые уже в тренде, которые уже знают себе цену, они не очень любят а, ходить на кастинге. А вот как вы относитесь к кастингам, когда к вам говорят, Павел, придите, мы не знаем. Я настаиваю, я настаиваю всегда, а, ну как бы это не, не кастинг, как проба. Проба, ну, да, да, да, да, конечно, да. Пробок. Я настаиваю всегда, то есть было несколько раз такое, когда мне говорили, ну, типа, ты утвержден? Я говорю, нет, ребят, давайте я приду, и мы попробуем. Мне нужно посмотреть на режиссера, как он работает с актером, и мне нужно самому понять, насколько я ä, подхожу к этому материалу, в общем-то. Я настаиваю на общих условиях, мне ничего не нужно... Чтобы меня пропихивали куда-то без проб меня утверждали. не ничего этого не надо. На общих условиях все. А режиссер имеет для вас значение? Например, вы знаете, что режиссер, ну скажем, не совсем приятный человек. И может где-то. А, а вас как-то не так отзывался, но вы ему сегодня нужны вот в, данно, в, в данном проекте. проекте. А для вас будет иметь значение прийти и работать с ним. А, если он талантлив, безусловно, да. За талант я готов простить очень многое. Очень мало таланта. Раньше было много его возьмите этих артистов в любом театре было просто созвездие настоящих звезд настоящих артистов большой буквы огромных прекрасных фантазий, восхитительных. мы только сегодня мы, мы сейчас репетируем э, новый спектакль называется он три капитана Um, задумали мы его с uh, Алексом Думасом и с Тёмой Ткаченко. Там, два года назад, и вот, два дня назад как раз uh, приступили к репетиции. Сегодня была вторая репетиция у нас. Uh, Женя Гришковец все это режиссирует. Так, а к чему я это сказал? А, ну, таланта. имеет ли значение, э, да. Имеет да, ли режиссер, значение? режиссер для вас, да. Характер режиссера. Характер режиссера, да. Да, что-то, какая-то мысль у меня была другая, я немножко потерял. <смех> ну, <смех> ничего, ну, ничего, такое бывает. <смех> такое бывает, это нормально. По потому что не <смех> по сценарию, правильно? Потому что не по сценарию. <смех> Возможно. Ну, хорошо, хорошо, мы тогда вот так мысль вас потом догонит, а, и мы к ней вернемся. Но вот а, если, знаете, и у меня есть две ваших любимых работы, честно скажу, это, естественно, домашний арест и а, сериал оттепель Вот, а, как мне кажется, два разных сериала, но великолепно сделано. Много-много классных. Ролей. Да, но просто я, вот я, я вы, просто выделяю да -да. Вот, вот именно эти две работы. А, как вы попали в «Домашний арест», почему именно вы сделались главным героем? И э, пару слов о Тодоровском, о Валерии Тодоровском, потому что это великолепный сериал вот теперь. Согласен. По поводу «Домашнего ареста». Это задумано было три года уже этому сериалу, а мы его снимали год и три месяца. И, и еще год до этого был, э, был снят «Пилот», и еще год до этого, э, собственно, ТНТ из Слепаков искал актера на главную, э, на главную роль. А тогда у меня было полное убеждение, что э, «Первый канал» — это хорошо. ТНТ это плохо, потому что это Comedy Club, я что-то так относился к этому так предвзято плохо. я думал, что это что все однодневка, долго это быть не может, ну, ну как-то так странно, сам себя не понимаю. И Семен Слепаков меня уговаривал. Пару раз встречались, он мне уговаривал. Ну, Собственно говоря, после, первого, после первой встречи я сразу согласился, потому что ну, Семен для меня авторитет большой. А, вот. Он был шоу-раннером этого проекта. А, Петр Буслов снимал все мои товарищи. Ну, Семен принимал все равно основные какие-то решения, и я, конечно, очень-очень-очень ему верил. И после этого... А, После этой работы, после домашнего ареста, я влюбился в него окончательно. Как, как в человек, сейчас он снимает уже сам, как режиссер, э, фильм. Вот, и я сейчас, кстати, не знаю, почему там... То ли меня там с роли сняли, то ли что-то. Не знаю. Вот, что касается Валерия Петровича Тодоровского... Мы пробовали, три, три раза мы делали пробы, и все три были ужасные. Я, я, я чувствовал, как это делать, но ну, как-то пробы были у, у, у, ужасные. Мне очень не нравились. А Валерий Петрович говорил, ну вот, странное дело. Приглашаю я на пробы Верника, Игоря Верника. Uh -huh. Но ну вот в жизни он просто... вот Будник, вот этот артист, артист-артистыч, ну, говорит, начинаем мы пробовать, ну, нет, что-то какое-то обаяние уходит. Собственно, после вот этого будника у меня стали... Я стал слышать первое признание от коллег. Собственно, какие-то похвальные. Для меня это было очень-очень важно, я так давно этого ждал, хотя уже было... Ну, несколько было точно классных ролей классно вот. И... да. но мне кажется я немножко все равно переулыбался переслащаю да. А, да. А, павел возвращаясь к домашнему аресту а вы когда мы сталкивались вот с такими мэрами вот с такими чиновниками а брали с кого-то образу или это чисто придуманы на эмоциях вот то как вы это видите Семёна я спрашивал, Сеня, а кого, ну, как, я ж, как мне ж нужно от чего-то, от, от, от, чего от кого-то оттолкнуться? Он говорит, да это собирательный образ. Ну, в принципе, можешь вот посмотреть на Березовского. Вот, как это... Сы в глаза, все, божья роса. Быстро говорит, все отскакивает, как... ни на чем не застряет, внимание. Это был собирательный образ, но дважды мне э, звонили какие-то знакомые знакомых, ну, какие-то у меня были серьезные э, парни, мне говорят, вот сейчас, подожди, подожди, подожди, сейчас тебе позвонит товарищ. И этот товарищ, там, или бывший, ну, или около мэра, что-то вот такое. Вот, говорят, это было просто потрясающе, потрясающе старик, потому что, ну, просто один к одному. И интонации, поведение ну здорово, как-то так получилось просто, честно говоря, я даже сам не знаю, как это вышло. Как-то как вышло. Павел, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, вы не отключайтесь, послушайте рекламу, и мы вернемся через пару минут и продолжим нашу интересную беседу. Спасибо. Я с вами. Очень... Мы возвращаемся в программу «Политинформания» радиостанции «Народная волна» Чикаго, ее ведущий Эдуард Брумер. И Геннадий И мы продолжаем беседу замечательным, интересным, ироничным российским актером театра и кино Павлом Деревянко. Павел, вы с нами? Да, ребят, я с вами. У вас очень классная заставка. Я помню, когда я был маленький, была такая у нас международная панорама. Овен. Международная журнале вот ой вот, так вот давно уже не слышал этой мелодии. Вот мы специально а, выбрали. Кстати, хочу а там... вам сказать, вот пока была реклама шла, я тут читал в чате то, что пишут люди, и люди в полном восторге от беседы с вами и уже бегут смотреть сериалы с вашим участием, то есть там вот э, и да и домашний арест без... и... то, расчет. что может быть кто-то не видел еще. Да. Но люди активно обсуждают, им очень нравится. Павел Деревянко супер. Да. Вот. Павел, мы продолжаем нашу беседу. А, вот а, в России, как нигде, есть такое понятие почетное звание. То есть ни в Америке, ни во Франции, нигде нету, а вот в России это есть. Вы актер популярный, вы актер занятый, и между тем у вас нету почетного звания, хотя бы там заслуженный артист. Как вы относитесь вообще к почетным званиям? Надо ли они? Да фиг его знает, ребят. Не знаю, я просто отношусь, если суждено этому статься, то это будет. Эм, ну, и так народ любит, это самое главное, вот есть признание у народа, ну и, и слава богу, вот, а, а дальше там, если будет, значит будет. А, Павел, а, буквально две недели назад я закончил смотреть второй сезон Беспринципных. А, когда я начинал смотреть, я даже, честно говоря, не поверил. Я увидел героя Слайка, а, который носит звезду Давида. И я подумал. А что деревянка еврей? Вообще удивительно, никогда не читал об этом. А, потом я понял, что это сделано для образа, чтобы а, людям было понятно. А вот а, как вы относитесь вообще а, к еврейской теме? К еврейской теме и что вам стало более понятно в еврейской душе, когда работали над образом вот такого верткова я знаю такого но вот очень обаятельного да, очень. очень такого э, живчика живчика такого слайка um, и, и, и, и как вообще звезда um, мама вот магин давид как звезда давида э, не отяжеляла немножко как-то это была моя идея чтобы у меня была звезда давида собственно у меня мне настолько нравится этот знак, этот символ, как, как это сказать, да, звезда Давида. Mm -hmm. Я эм, ну, тоже, не знаю, лет, наверное, 15 назад я проникся большой э, симпатией э, к евреям, к, к еврейскому народу, и очень сетовал на то, что у меня нет ни капельки еврейской крови. И э, но Настолько мне это нравится, мне даже где-то две золотые звезды есть, ну, мне ребята дарили. Я говорю, привезите мне звезду Давида. Вот настолько мне это нравится. Да. Но что-то что в образе узнали что-то новое? Вот среди евреев есть клише многие, которые, скажем, бывают даже неприятные для евреев. А вы что-то для себя открыли? Ну, Но это приятно, да. Мой друг Мариус Вайсберг даже придумал... «Танец еврея» — это было очень смешно, как он, мы иногда веселимся. Вот он, я говорю, с танцуем, братичка. Вот, вот, вот, это тебе, это мне, это сюда. Uh, um, ну, мне очень нравится... Ну собственно, евреи это самые мощные люди в мире, самые-самые мощные, самые умные, гениальные ученые, бизнесмены, политики и все, все, все, все, все. А что, что узнал нового? Ну особенно все давно известно, да, уже 3000 лет все уже давно ну, известно. Действительно, но, да, все <laughs> очень, очень музыкальный народ. <laughs> и, и главное, чувством юмора. Вот, вот, вот. Да. А, учитывая, что Семен Слепаков писал «Домашний арест», это мы точно знаем, что чувством юмора там все в порядке. Это как, анекдот такой есть. Журналист спрашивает у, у нас кто водил народ еврейский? Моисей. Забыл. Моисей. Да. Вот, так он. Спрашиваю это Моисей. Скажите, пожалуйста, вот вы 30 лет водили свой народ по пустыне. Случались ли там с вами какие-нибудь забавные истории? та ра ра все. Было весело. Забавные истории. Мы вот говорили про Андрея Кончаловского, а есть действительно замечательный великий режиссер Никита Михалков. И вот в одном из интервью он, будем так выражаться таким современным языком, наехал на вас и на, на Александру Бортичу. Бортич. Я не буду вдаваться в подробности, все знают из-за чего наехал. А ваше отношение к Михалкову после этого как-то изменилось? Можно разделить великого режиссера и не очень, как бы это сказать, корректное его отношение да, к... человека такого? Абсолютно не было никаких претензий у меня. Ну, угу. То есть я понимал бы, наверное, почему это было сделано. Ну, Сделали, и сделал. Чуть-чуть ну, как... досадно было. Я потом, конечно, ну, получил. Вообще после... Охота на ведьму началась. Ну, ну да, он сделал акцент на ваших доходах. Мне кажется, это было очень достаточно некорректно. Um, ну, да. Ну, не изменилось. Не изменилось. Я по-прежнему um, уважаю его, люблю, ценю. Особенно там, раннего Михалкова. Ну, он классный мужик, классный дядька. Ну, а, павел давайте поговорим о спорте а, вот последние несколько фильмов сериалов вы обладая абсолютно неатлетической внешностью как, как я это вижу играете да, очень часто в спортивных фильмах ну вот например не валяшка да? как-то там был герой который был по-американски не валяшка про бокс потом вот вы недавно я посмотрел очень хороший сериал и рекомендую многим нашим радиослушателям дилды где вы окунулись в женский спорт э -э, волейбол и тоже такой очень интересный. женский спорт я вообще обожаю Это моя коронка а почему а почему что что нравится в женском спорте Женщины. Женщины. Женщины. Люблю женщины. А, а, а что-то у них... А, ну, хорошо, вот вы играли в, в дылдах, да? Что-то вот а, тоже интересное открыли для себя в женском спорте? И вообще, нужен ли женский, вот, ну, например, волейбол? Так все нужно. Ну, что есть, значит, это нужно, если А, это а есть. не смешно вообще смотреть, как, ну, я понимаю, мужской спорт – это и где-то жесткие слова, и атлетика, и мышцы играют, а вот среди женщин это другие слова, другие мышцев там, ну, слава богу, нету. Это вот как это сочетается? Да нормально сочетается, но вообще... Я говорю, для всего в этом мире есть место, но женщины... Вот что на самом деле удручает, то что в последнее время мужчины стали слабее, сильно слабее. Вот. Мягкотели, очень много этих, как-то сказать... — Трансгендеров, транс ребят, наверное, нет. Не — Не-не-не, я, я, я, я, я не про это. Я говорю, что конкретно мужчины, просто слабые мужчины и сильные женщины. Женщины становятся сильнее, мужчины становятся слабее. Вот это, конечно, это, это ужасно, на мой взгляд. Вот. потому что мужики делать должны мужские поступки, вот, совершать, отвечать за свои слова, не быть маменькими сумками, не быть, не быть а, как, опять как-то слово, тр, нами да. Вот. да. Можно вот. и другое слово выбрать, да? может <свят> павел вот а есть фильм такой а, очень хорошая комедия вы играли там играл а, роман мадянов я считаю на сегодняшний день один из самых а, обалденных актеров и а, оксана ну, Акинчина. там а, сюжет заключается в том что значит вы как бы пропадает шапка невидимка получается и вас не видно и вы знаете, вот забыл название фильма, к сожалению, но все наши радиослушатели могут... Супер -бобровый. Правильно? Супер, -бобровый. Да, Супер Бобровый. Супер Бобровый. Отличная комедия, кстати, тоже рекомендую, посмотрите, посмеетесь, это шикарный фильм. Но там есть один очень интересный момент, замечательный, многие люди, знаете, как бы отматывали и пересматривали, отматывали персонально, где вы идете с довольно обнаженной Оксаной Акиншиной, там, на ограбление, по-моему, то ли банка, то ли еще что-то. Вот, сниматься в таких эпизодах, насколько это ответственность. <свят> Эпизо... Эпизод... Даже <свят> ну, в этом эпизоде Мо как бы этого фильма. Да, момент. Да, момент. Я да. обожаю такие моменты. Вот если, Об... если вы смотрели э вот последний сериал беспринципный, там да. достаточно много славиков да. в, в постели да. с девчонками. И там, и с одной, и с двумя сразу да. а, я очень комфортно себя чувствую в этих, а в этих сценах, в этих моментах. Я люблю их, и они мне получаются. Um, а, да, если просто, актрис, а если актрис спрашивает, как вы думаете, им комфортно с вами? В У, этих сценах? Конечно. Я самый комфортный, блин. <laughs> от, отвечаю вам. просто. Ну, один из самых комфортных партнеров. А что касается этих сцен, так вообще просто золото. Потому что я, я так вот все грамотно делаю, э, расслабляю. и, и не знаю, Мне просто хочется... Э, у меня вот кредо по жизни такое и в жизни, и в творчестве быть органичным, как вода или трава. То есть вот на самом деле ну, правдивым, честным, настоящим, ну, да, вот. Но, Трушный, это говорят, что вообще-то артистам в таких сценах, ну, мы все простые люди, мы смотрим и удивляемся, что это очень некомфортно, что при этом, ну, когда над тобой стоят осветители, помощники режиссера, сам режиссер что-то говорит. А как вообще вот эта вот химия происходит, когда? А мне очень комфортно, очень комфортно. Во-первых, я очень люблю свою профессию, просто обожаю, считаю лучшей в мире профессии. И, и во-вторых, вот, что я не договорил. Очень часто в этих сценах, ну, и, ну, и, и у нас, это ну, даже в больших фильмах, и, там, и в американских фильмах, э, вот эти сцены, они ну, как, немножко клишированы, я не верю. Ну, как бы и, и изображают чуть-чуть. Вот. А, <связано> мне кажется, я могу вот по-настоящему все это сделать так, чтобы э, там, мальчики, девочки действительно прочувствовали это и захотели и возбудились вот, вот мне вот интересно вот, пробуждать самые настоящие а, подлинные истинные чувства вот мне очень хочется это делать творчески не знаю я очень комфортно себя чувствую я не стесняюсь ничего а, в а вот к примеру вы когда соглашаетесь на роль вам а, а... Партнерша важна, я имею в виду в плане не красоты, не внешних данных, а в плане профессионализма. Насколько важна партнерша, Так кто будет рядом с вами, или то окружение, которое будет с вами? Ну, конечно, важно. Конечно, мне всегда хочется сильного партнера. Очень. Партнера, партнершу, потому что эм, там ты не выходишь из положения, а получается у тебя творчество, сотворчество когда классная партнерша, конечно, там, ну, и химия большая, и много нюансов всяких возникает. Это все очень важно. Ну, так бывает по-разному, по мы, мы все понимаем. Вот, поэтому ну, приспосабливаемся. А, Павел, вот вы, а, по-моему, год назад или два года назад, могу ошибаться, вы мне поправьте, вы давали интервью Юрию Дудю. Вот он а, из всех интервьюиров, а, я считаю, просто великолепнейший. То есть его вопросы настолько точны, его поведение в интервью очень а, точное, интересное. А, вместе с тем, это такой образ человек, который, как бы, его знают просто как Юрий Дудь. А можно пару слов об этом человеке, об этом замечательном журналисте? Как он вам понравился? А. Юра очень принципиальный парень, как мне кажется. Четкий, принципиальный, ну где-то жесткий, талантливый интервьер, талантливый человек. Не знаю, у меня самое прекрасное о нем ощущение. У нас, знаете, мы встречались с ним дважды. Первый раз совершенно не пошло интервью. Просто совершенно не пошло. Мы где-то минут сорок проболтали. Я понимаю, как я, я вот так вот сел в кресле. Ну, ну, Что-то не, не шло мне интервью. Вообще, честно говоря, я только разговаривался, не знаю, где-то последний, наверное, там, эм, год. И я, вообще, к сожалению, вот величивость ⁇ это ну, не моя сильная сторона, поэтому я там не веду корпоративов, я очень редко хожу на телевидение, я себя неуютно чувствую ну, вот на сцене, как нужно импровизировать. Ну, просто импровизировать. Вот так, в задней схеме, в заднем контексте, да. А, просто импровизировать мне плохо это получается а, я говорит, ну это же, это же говно говорю ну просто ужас он говорит ну ну да и, Юра можем мы это ну, встретиться в другой раз он, говорит ну в принципе я этого не делаю ну, говорит ну ладно давай и говорит, давай может быть там пивка выпьем он говорит отлично все давай будем пить пиво вот. И второй раз как-то по -по получилось поинтереснее. -по Сейчас было бы еще интереснее. Я как-то я с годами становлюсь что у -у увереннее как-то. Это так здорово. Очень здорово. А... Я, на самом деле, очень, очень ранимый и трогательный чувак. Но мы это чувствуем. Павел, вы снялись в фильме «Ржевский против Наполеона». Одну yeah. из главных ролей... Ну, мы не говорим о фильме, но одну из главных ролей играл Владимир Зеленский. Человек, который находится сегодня просто в другом статусе. А, к сожалению, на российском телевидении его называют просто клоун. А, я понимаю всю политическую составляющую, составляющую. А вот что вы знаете о Зеленском? То, о чем не говорят на российском телевидении. Я yeah. был... Восхищенным. Как человеком, как профессионалом. Такой точный. Такой работоспособный. Он просто сутками работал. Вот мы снимали кино. Потом к нему, допустим, мы в Крыму снимали кино. Да, да. К нему приезжали ребята из 95-го квартала что нужно было там что-то писать, а Вовка там был основной, Володя. Вот. И... и они после, съемочных... после съемочного огромного дня, они еще садились и писали. Его утром вставал, и так было несколько дней подряд. Я, Я не понимал, как он живой. Как... Как... В общем, удивительный, талантливый э человек Володя Зеленский. Да, вот. Самое, самое хорошее от него впечатление сейчас не знаю но ну, говорят сильно он изменился ну, мы не общались с, с тех пор как мы собственно, снимались в одно кино вот, ни разу вот, я как-то пару раз позвонил но он не брал трубку но ну, я понимаю занятой человек все такое прочее вот, ну, очень говорят меняет власть и деньги медные трубы меняют очень Павел, вот а, когда говори, говорят, а, значит, про актеров, а, обычно употребляют слово алкоголь. Ну не про всех, но про многих, к сожалению, для многих это сыграло такую трагическую. Алкоголь мы не пьем. Вообще не пьете? Да пью, конечно. Ну, это никогда не было, никогда не было моей проблемой. То есть э, э, у меня куча алкоголя стоит. И... Знаете, у меня даже когда... Я последний раз напивался, вот так вот сильно напивался. Это было мне, это лет, не знаю, 18 назад. Вот что-нибудь такое. Очень давно было. Э, вот Даже когда у меня есть э, такой большой кураж выпить, вот бывает такое. Я говорю, эй, раз рюмка, два рюмка, три, четыре. 5. И только я чувствую, когда я уже становлюсь пьяным. Не пьяненьким, а пьяным. Вот. И автоматически, автоматически повторяю, у меня уже тянется а, а, рука к бокалу с водой. Это мне пиво. У меня просто завтра реклама. У меня завтра большой съемочный день, 16 часов, Мы будем снимать рекламу ВТБ. А я, блин, я неделю назад переболел короной. Никому не говорите. Нет, не будем говорить, Нет, не будем Никому Павел, а вот предпочтение Я просто хочу для наших радиослушателей Чтобы они напряглись и послушали Значит, водка, коньяк, виски или какие-то другие Самогон Самогон Самогон, ребята, это самый лучший в мире напиток. Самые лучшие. Ну, это, понимаете, это супер. Я здорово. Вот Но, это... Но в беспринципных вы очень неплохо, как бы, скажем так, рекламировали, насколько я понимаю, виски. чевасик мы, да, рекламировали. Ой, тоже. А теперь абсолютно серьезный вопрос. Если бы стали режиссером, что бы хотели экранизировать и какие у вас есть ну, творческие значит, предположения, предпочтение. предпочтение, что бы вы хотели сделать? Сейчас я, я не рассказал, это, это, это пивко я пью для того, чтобы завтра. Почему я, я сказал про корону? Потому что да. после короны я никак, блин, не могу поправиться, Матвею. А у меня огромная проблема с набором веса, просто катастрофическая. Все люди теряют вес, а, а, а я не могу его набрать. И, блин, так и, вам и, позавидовать а, можно. А, а лес... И Олеся Судзиловская как-то мне сказала, говорит, ну, если нужно немножечко, завтра у тебя съемка какая-то важная, выпей бокальчик пива. Немножечко, чуть-чуть лицо подопухнет. Я просто надеюсь, что мне завтра будет чуть-чуть побольше лица. Не-не-не, нам нравитесь, вы такой, как есть, честно говоря. Вот. Что касается амбиций творческих, я говорил про светлые какие-то, да, про светлые роли. Вот. я думаю, возможно так вот, ну, венцом, не знаю, как это сказать, эм, вот этого всего творчества, или как это его назвать, эм, в вот этих моментах своих. Эм, это, вот, как, как вы думаете, вот кого, кого сложнее всего вообще вот сыграть? Что сложнее всего? Сыграть? Может быть в сказке кощея бессмертного можно сыграть, но это не так просто. Нет, это безусловно. Но а, Бога. Бога, да. Бога. наверное. Потому что потому что ты не можешь никак вот это сыграть, это должно к тебе ну как-то либо быть этот свет, чистота, либо ну и, нет, ты этого ну, никак не сделаешь. А не вы, а, а, Павел, а вы играете честного еврея, и Бог у вас по получится? Вот. И, <смех> а, и, и, и, и честного еврея, да. <смех> вот. и, и, и, я думаю, это ю, юродивый. Мне очень хочется какого-то юродивого такого, ну, настоящего, чтобы такого чистого-чистого... История маленького человека. Вот как был Башмачкин, мне, <смех> мне, да. мне кажется, вот, я, я, буду, я очень хочу прийти к этому ну, потом, чуть позже. Ну или сейчас, я не знаю, как, как получится, но ну, вот. вы, вы знаете, я вам скажу честно, вот я вот сейчас подумал, о чем вы сказали, и мне кажется, что если бы вам предложили роль Чарли Чаплина, допустим, в экранизации э, фильма Огни большого города, то это была бы, наверное, большая творческая удача. Да, наверное. Вы, вы очень подходите. Мы вам рекомендуем. Да. А... Вопрос еще, у нас уже времени, к сожалению, остается буквально две минуты. А дружба среди актеров, это понятие есть или это называется а, террариум, как называется, единомышленников, что-то такое название, когда в театре? Um, ну, театр никогда не был... Вот моим домом? Ну, никогда. Даже с, вот, как, как я только вышел из института и работал в одном, в другом театре. Никогда не было моим дома. Я просто ходил туда как, как на работу. Что касается артистов, раньше чуть больше у меня было. У меня совсем, совсем мало среди артистов э, друзей близких. Я не знаю, почему так вышло. Ну, как-то так есть. Врачи есть. Ну, там, э, бизнесмены, спортсмены есть. Вот бойцы есть, а вот актеров как-то мало. Да фиг его знает, ребят. Я ну, как-то так вот идет. А, Павел, а у вас есть две прекрасные дочери. А вы хотели бы, чтобы они были актрисами? Я им сказал, ну старшей Варьки, я сказал, она у меня такая артистичная дама дамочка, Мазель. я сказал, актриса только через мой труп. Вот. Я много раз это говорил, вот недавно она сказала, посмотрим. Ну, я понимаю, что если быть актером, только классным, востребованным, но все остальное я смотрю на многих своих коллег из театра, ну, блин, ну это... Тяжело, тяжело, как, ну, как когда их там не снимают кино, они ходят в театр на какие-то на елки подработки. Блин, ну, только только классным актером ну, тогда быть классно, я имею в виду. Если они захотят, ну, младший точно не захочет. Саня, если Варька захочет, ну как я сказал, помогать не буду. что буду помогать, если он заходит. Ну двигать никуда вот это вот вот этого точно не будет. Павел, к сожалению, наше время практически закончилось. Мы вас приглашаем а, в Америку за замечательный город Чикаго или в какой-нибудь другой город, если вы будете с творческими Я планами. Америку, Приезжайте, обожаю. мы вас очень любим, мы хотим, чтобы у вас было как можно больше работы интересной, и мы хотим вас видеть на экране. Я хотели главное... бы видеть вас у нас в студии, это было бы очень. Да, и мы круто. вам желаем самое главное крепкого. Здоровья, бодрости и оптимизма и хорошо прорекламировать пиво Ребята, всем здоровья бешеного успеха и улыбок любви всем любите друг друга спасибо вам большое всего всего самого лучшего